Я понимаю, что сейчас задам вопрос, на который вы вправе не отвечать, но сначала Дмитрий Медведев, а Дмитрий Медведев угу. вообще за вас заступился? Нет. И не пытался? Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни. Если бы вдруг, не знаю, такая, представить такую возможность, что у вас сейчас была минута на разговор с президентом Путиным, что бы ему сказали? Думаю, что я могу ему рассказать чего-то, что он не знает, а спрашивать его, а почему он такого рода решения принимает, тоже, мне кажется, бессмысленно. Я бы ему рассказал о том, как работаю библиотекарем в тюрьме.